Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про Elf Bar 1500. Девайс поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке. На лицевой стороне изображен сам девайс, есть его название и указан вкус, который ждет нас внутри. На обратной стороне указаны все технические характеристики. Открыв коробку, нам на глаза попадается герметичный пакет с одноразовым вскрытием. На данном пакете нет никакой информации. Дриптип и нижнюю часть девайса закрывают силиконовые заглушки. Это сделано для того, чтобы жидкость не вытекла из девайса. Внешняя поверхность девайса покрыта неким подобием софт-тач пластика, так что будет максимально приятно ощущаться в руке. Габариты Elfbar 1500 немного увеличились по сравнению с прошлой моделью, но при этом девайс остается таким же компактным и не вызывает дискомфорта во время переноски. Небольшое увеличение габаритов связано с улучшением характеристик этого девайса. Емкость аккумулятора выросла до 850 мАч, что является довольно серьезным показателем, ведь немногие подсистемы способны похвастаться таким большим объемом аккумулятора объем жидкости которая заправлена внутри этого девайса составляет 4,8 миллилитра в нижней части эльфбара находится небольшой светодиод который сигнализирует о работе девайса высота эльфбара всего лишь 9 сантиметров Эльфбара обладает внушительным сроком службы поскольку он рассчитан на полторы тысячи затяжек даже при активном использовании одного такого девайса должно хватить примерно на неделю. Заправленная внутри этого девайса жидкость обладает очень ярким и насыщенным вкусом. Вкусовая палитра представлена преимущественно фруктовыми ароматами. Крепость честная, так что для насыщения никотина нужно будет сделать всего несколько затяжек. На данный момент вкусовая линейка насчитывает аж 18 вкусов. Все они будут под видео в описании. И стоит напомнить, что это одноразовая электронная сигарета. Ее нельзя перезаправить и перезарядить. И после того, как она у вас села, ее нужно выбросить в специально отведенное место. В итоге хочу сказать про плюсы. Это отличный дизайн, прекрасная и очень большая вкусовая палитра, отличный никотин, хорошая цена и при этом он очень прост в использовании. Спасибо за просмотр, я надеюсь, что данное видео было полезно для вас. А с вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале.